Мир вам! Всех приветствую! Приятно видеть всех! Слава Богу! Декабрь 31 первый. Сегодня у нас праздничный день в моей личной семьи. Мои родители празднуют 50-летие брака. То вот Особый для нас праздник в этом году – Um, свидетельства несколько, я думаю, каждый имеет личное свидетельство. У меня, как вы все знаете, была авария в 2021 году, но вот в января 6 я первый раз заходила. Вот, мы приехали домой. Um, января 6-го это 6 недель после моей аварии у меня были операции, и я не, ну, не могла вес ставить на, на таз. Ну, Но одной ногой там что-то я делала, ну, без доктора разрешения полного. Но 6 января я поехала на проверку, и доктор сказал, после этого дня ты имеешь право ложить вес на ноги, чтобы на таз был, потому что операция была в тазе. И я ему сказала, если я буду ходить, то мы начнем это здесь, при вас. Моя подруга была, его помощница была. Я приехала к нему на коляске. Каждый раз он забегал. Когда я приходила на проверку, они были в шоке. И в этот раз, когда я зашла, на коляске заехала, и он мне это сказал, я говорю, могу ли я это сделать Тут, сейчас, он сказал, хорошо, можно сделать попытку. Я говорю, хорошо, я вложу мои руки в ваши руки. И он подошел, и я положила свои руки, я сидела на инвалидной коляске, и я вложила руки, и я встала, и я пошла. Вот. И, ну, конечно, ненормально я пошла, потому что я не ходила ногами. И я ему сказала, доктор, разрешаете ли вы мне поехать домой? Потому что я же а, находилась три часа от нашего дома, моего дома, там, моя, где авария была, и я живу на третьем этаже. Я говорю, даете вы ли мне медицинское разрешение подняться по ступенькам? Он сказал, вряд ли ты сможешь это сделать. Я говорю, ну разрешаете ли вы мне, чтобы... Я буду пытаться, я буду прилагать все усилия, но мне надо добро с вашей стороны. Он сказал, вряд ли ты сможешь, ну... Если ты так уперто, как бы стоишь, ты можешь быть сядь на свой зад и может быть как-то отталкиваться по ступенькам, но на третий этаж вряд ли, потому что у меня операции были на руки и на ноги. А, но ну, я сказала, хорошо. И вот а, я заказала убор ранку, там, в 6 утра, и мы выехали. В общем, такой был страх, такой стресс. Водитель был за 70 лет, и мы только выехали из этого дома. Он посередине полосы, и меня все трясет, я только после аварии. В общем, я решила, надо с ним разговаривать все время. И он мне говорит, знаешь, мы можем ехать спокойно, а я только думаю, довези меня до точки. Он говорит, мы можем останавливаться на всех пунктах, «О, нет, нет, я, я говорю, нет, а, просто прямо едь». И вот мы ехали примерно два часа, и он говорит, «Давай остановимся», и мы остановились. На этой остановке я приняла все лекарства, которые у меня были от обезболивающего, потому что примерно через 45 минут мне предстояло подняться по ступенькам. Um, и я приняла, это была ошибка, лекарство растворяется примерно ну, на голодных желудок через 20 минут. Я приняла там напиток, но через uh, примерно 30 минут мне как стало плохо. Я открываю окно, стараюсь подавать ему, как бы все хорошо. И он говорит, надо остановиться. О нет, побыстрее, пожалуйста. Мне начало тошнить. Я вообще не знаю, как мы доехали, но мы доехали, зашла в офис, Менеджерка меня увидала, такие глаза. «Что? Что?» И она «Не, не, не, не!» И она со мною побежала. «Не, я, я, я с тобой! Как ты? Будешь подниматься!» я, я вот как-то так ходила, ну, потому что я не могла ходить. В общем, я была бледная. Когда мы поднялись, она поднялась со мною все время. Я подошла, и я так ехала и думала, «Как мне поступить? У меня здесь никого нет, я сама!» Но я никому не хочу быть бременем. Я думаю, многие взрослые люди имеют ощущение, и я решила, мы приедем на Убри, я попрошу его, помоги мне занести мои вещи. У меня был чемодан полтора, может быть. И я ему тип хотела дать. А если я не смогу, вот я ему сказала, подвези меня до ступенек, если я не смогу подняться, я просто ему заплачу дополнительный тип, чтобы он меня завез в отель. Вот такие у меня думки были. И когда мы подошли... Я ногу поставила на ступеньку вот, и стою, и думаю, что я не могу, я не могу сдвинуться. И я не знаю, что произошло, но как-то сдвинулась и вот поднялась на третий этаж». Они занесли, манеджерка занесла все мои вещи на третий этаж. Я села, как столб, и сфотографировала, отошлала своим, потому что они молились, переживали. Они знали, что меня не остановить. Вот если поставила цель, я иду, но у меня не в упорстве, а в сердце лежало. Ты должна. Вот это было в этом году. После этого э, уже были ну, попытки, сдвиги э, большие. И вот видите, я двигаюсь, хожу и нет проблемы. Уже отработала примерно три недели. У меня были все повторные операции. Мне задают вопросы, как ты себя сейчас чувствуешь уже два с половиной месяца, как были все повторные операции. Знаете, вот я хожу, я двигаюсь, когда я в движении, я себя хорошо чувствую, но когда сижу или что-то, вот ехала, я чувствую какие-то ощущения. Ну не то, чтобы принимать обезболивание, но что-то есть. В этом году мы имеем очень много за что благодарить. Пару дней назад я скинула на групповую эм, сообщение, что у нас чуть не произошла... Обратно авария, не по моей вине, вообще у меня рекорд движения, я вожу машину с 18 лет, у меня в Вашингтоне больше 20 лет прожили ни одной аварии, хоть я там летала, взлетала, я была неопытный водитель. Ну, приехала в Техас, у меня уже три аварии было, и это чуть не произошла четвертая. Я хочу засвидетельствовать, что именно произошло. День был, как обычно, я думаю, у всех дома суета, что-то там происходило дома. Мы чуть-чуть как бы, я почувствовала, как бы не то, что цапались с моей дочкой, но натянутое отношение было, и мне мысль пришла. Я видала внутри, я почувствовала, что я могу сейчас потерять мир. Я ей что-то говорю, очень медленно проходит исполнение, и я чувствую раздражение. Я почувствовала, что вот я сейчас на нее крикну и как бы все наладится, но я потеряю внутри мир. И у меня стоял как бы выбор: ты хочешь потерять мир? И я так, нет, Господи, помоги. И как-то замазала это дело, и говорю, поехали в магазин. И мы поехали в магазин. И вот, скажем, дистанция, вот где я почувствовала, мы едем по дороге, и вот там, где цветы в конце церкви, там, скажем, светофор был. И вот примерно на этом месте я еду, и вдруг я ощущаю вот сверх на меня теплота. И я бублик сосала. Я такая думаю, что это? Вот какая-то сверхъестественная наполнение, мирная, покойная, теплота. И я размышляла, что значит это? И когда я размышляла, я притормозила, как бы надо помедленнее ехать, вот как-то ощущение этом побыть. И вот я вижу, мой светофор загорелся зеленый, и я еду. Передо мной поехала машина, и с правой стороны я вижу выезжает машина. Ну, я вижу, у меня дистанция приличная, чуть-чуть как бы притормозила, и вдруг я вижу с левой стороны вылетает SUV, сбивает эту черную машину, и у меня такое, э, как мне поступить, потому что я именно туда еду. Я чуть-чуть еще притормозила. И когда она сбила эту машину, она полетела вот на нашу сторону, и она вбилась в тротуар, и от тротуара отлетела и начала лететь прямо на нас. И я вот смотрю, на меня летит, на нас, мы с дочкой, на нас летит машина. И я, господи, господи, как не может это быть! И я не знаю, как вот на наше место она летит, от удара своего она как бешено летит. И я просто как-то увильную, потому что мы еще были в движении, ее и она дальше летит и врезается как-то, я не знаю, как бы что-то ее повернуло, и она правее пошла и врезалась в столб, и остановилась. Ну как, естественно, остановилась. В общем, я а, проехала, остановилась, и Дух Святой начал сильно молиться, я была очень-очень благодарна, я не поняла, что произошло. Но я поняла, что это был Бог, моя мама сказала, это был ангел, который вот над тобой стоит, он пришел впереди, он знал, что будет это, и он притормозил тебя. Вот как бы такой момент милости Господней, мы призваны вспоминать, делиться. Я хочу, хоть мы пели песни, как-то не совместную песню, просто два стишочка озвучить. Всегда удивляться я должен Христос, что нас возлюбил Ведь я был неправдой исполнен А ты кровь за нас пролил Повесть чудная, вечно новая Let